Всем привет, вы на канале ТКС КТВ. Это продолжение сериала Мой новый друг. Четвертая серия. Давайте начинать. Так, так, так, так. Где же этот дракон? Я уже везде был. А где этот дракон? Здравствуйте. Добрый день, мистер... А, я ученый. Мистер... Меня зовут Молния. Да, мистер Молния, здравствуйте, здравствуйте. Вы не видели такого небольшого, пока небольшого, дракона такого фиолетового, крылышки такие как синькие. Мне сейчас не до драконов. Вы точно никого не видели, он мне очень нужен. Этот дракон... Очень мне нужен для эксперимента. Если я сделаю таких несколько драконов, я их продам и буду богатым. Мне, нужны... мне нужен этот дракон. Вы его точно не видели? Нет, я никаких драконов не видела. Если увидите, то скажите мне сразу, мне этот дракон очень нужен. Хорошо, мистер Молния? Я буду очень рад, если вы мне поможете. Я не понял, где же его искать? Mm. Что это такое? Это чешуйка этого дракона? Вы mm. меня обманули! Здесь этот дракон был! Почему вы не видели? Простите, но я весь день стояла здесь и продавала яблоки сочные. Такого не может быть. Я никого не видела. Mm. Весь день. Хорошо. Ладно... Можно я вечером здесь буду? Да, вечером в парке можно оставаться. Так как принцесса оставала, оставалась. Какая принцесса? Какая? Лили Блоссом она оставалась здесь. Хм. Лили Блосс. Хорошо. Ну, она себя как-то странно вела про этого дракона. Как раз-то что говорила, что? Хм. Не у нее ли мой дракон? Ну, навряд ли принцессы боятся всяких таких драконов. Ладно. Спасибо за всю информацию. Я полетел. Ой, мама, ну давай его оставим. Ну нет, доченька. Еще на него розыск будет, я же говорю. Еще его разыскивать будут. А мы с тобой еще можем даже в тюрьму попасть из-за него. Ну, мамочку, ну оставим его. Ну, пожалуйста, он же сык какой безобидный. И игривый. Да, он, конечно, чудесный. Ну, смотри. Он все вещи твои рвет Книжки, учебники Он вообще-то уже ничего не рвет Ой, ладно, дочь Только смотри, чтобы он Ничего тебе не испортил и Если С тобой что-то случится Из этого дракона, я его мигом вышварну из дома Даже не думая и не говоря Я пошла Ты поняла, дочь? Да, мама поняла Не дай бог чтобы такого было ой мама как обычно так я купила значит простой альбом нам осталось взять карандаш и учебник ну как и учебник игрушечная книга про драконов сестра да что Ам, побудешь пока тут? Я тебе разрешаю мои игрушки трогать. Ага, да, очень интересно. Я не играю всякие детские игрушки. Мы не играем в детские игрушки. Что? Ничего, сестра. Возьму рыбку там покушать нам. Еще рыбку. Так, положу обратно. Можно идти в этот кексик. Это мой шопкинс. Сюда оставлю. Так, можно идти. Дружок хватит. Так. Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Дружок нет. Принцесса, принцесса, сзади вас дракон. Сейчас я быстро вызову а, ученого, он его заберет. А, не, не надо. А, а, почему быстрее? А -а -а, помогите. Я уже здесь. Вот и мой дракон. Ваш дракон? Да, принцесса. Он хотел на вас напасть. Он опасен, поэтому я его заберу. Не надо, стойте! А, принцесса, что с вами такое? Это опасный зверь. Да, он очень опасен. А, а, а, а, а, а, а, а, что же делать? Что же делать? А, домой идти. Я не знаю. Сейчас надо позвать подружку. Нет, не надо, она знает, и будет конец. Стойте! Что вы творите, принцесса? Улетай! Что ты там должен делать? Да, улетай, улетай, давай, улетай. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Принцесса, с вами все в порядке? Да, все. Вы вы сделали так, что я упустил дракона. Зачем вы это сделали? Я я. А потому что он мой друг и мне он нравится. Все. Это мой друг. И э, идите отсюда. Все. Дружок, иди ко мне. вот, дружок сам. Это очень для меня выгодно, дружок. Значит, ладно, я пошел, дружочек. Что это тут происходит? А? Блин, меня от мамы поподел, дружок, быстрее! Хватай меня и полети, не за ободок. дружок, давай еще. Как можешь. Давай, хватай и полетели. Чувак. -а -а. Все. Дома. В моем любимом домике. Все. Дома. Ой, мой любимый дом. Как я люблю свою кроватку. Дом, мой. Кр -кр -кр -кр. Молодец. Он спас меня. Доча. О, нет. Доча. Ай, доча. Да, мама. Я слышал новость. Вот, во всех газетах, по всему телевизору, по всем новостям. Принцесса спасает гадкого дракона. Что ты сделала, доча? Мама, ну... Без но, доча, Все. Мы этого дракона... У нас проблемы. Теперь я опозорился. Ты опозорил. все, я его выгоняю. Нет, стой, мама. Стой, выгоняю. Продолжение следует. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И всем пока. Я его выгоняю.